Частиц. Частицы достаточно малые. Если мы с вами будем представлять э, массу атома, например, водорода, она равна, давайте я даже здесь запишу, масса атома водорода 1,67 на 10 минус 27 степень килограмм. То есть это колоссально маленькая величина, которой очень неудобно пользоваться. Что же придумали ученые? Они решили, что можно взять такую же маленькую величину, сравнивая с которой конкретные или фактически массы атомов, молекул, можно вывести какую-то переменную. Вот Эта переменная в последующем была названа относительной атомной массой. И она обозначается символами АР. Относительно чего же происходит измерение фактической массы атомов? Если мы представим, что вот этот вот кружочек – это масса атома изотопа углерода 12, и возьмем всего лишь как тортик разрезанный один кусочек из 12, вот эта 1,12 часть массы атома углерода 12 будет называться массовым эталоном и обозначаться как МУ. Значения вы можете увидеть ниже. 1,66 на 10 минус 27 килограмм, минус 24 грамм, можно минус 21 миллиграмм и так далее. Это уже физические величины. И что такое относительная атомная масса какого-то элемента? Это отношение фактической массы атома этого элемента делить на массовый эталон. Величина это безразмерная. То есть единицы измерения здесь нет. Например, относительная атомная масса тогда водорода, если мы вот эти две величины поделим друг на друга, у нас примерно будет равна единице. То, что вы увидите в периодической системе. Далее, но у нас же есть еще молекулы. Для молекул придумала относительная молекулярная масса. Она может быть рассчитана таким же самым образом, как масса, фактическая масса молекулы делить на массовый эталон. А можно рассчитать как сумма относительных атомных масс элементов, входящих в состав молекулы, умноженная на их количество. Например, относительная молекулярная масса серной кислоты – равна относительная атомная масса водорода умножить на количество атомов водорода плюс относительная атомная масса серы умножить на количество атомов серы и плюс относительная атомная масса кислорода умножить на количество атомов кислорода то есть это как в магазине вы приходите берете например две порции молока одну порцию сыра и три порции хлеба я условно говорю и вы это Сумму умножаете на количество, правильно, каких-то отдельных единиц. То же самое и здесь. Относительная атомная масса водорода 2, ой, 1, вот здесь вот, и умножить на количество атомов 2. Далее, относительная атомная масса серы 32, количество 1. Относительная атомная масса кислорода 16, количество их 4. Того у нас получается 98. Но при этом есть еще формульные единицы, относительная формульная относительная масса формулы единицы. Это применяется для тех веществ, которые имеют немолекулярное строение, типа натрий 2о, магниевый дважды и так далее. Но об этом чуть попозже. Теперь, что же такое химическое количество вещества или порция вещества? Опять же, химиками для того, чтобы уменьшить вот эти большие а громадные значения структурных единиц придумано следующее, что пусть в одной порции вещества будет содержаться, или один моль вещества, будет содержать всегда одинаковое число структурных единиц. сотых на 10 степени. То есть эта величина постоянная, называется постоянная вагатра, единица измерения тогда моль в минус 1. В химии и физике... Таким вот образом в квадратных скобочках записываются единица измерения. Что это значит? Каких структурных единиц? Атомы, молекулы, ионы, электроны, протоны, всего чего угодно. Это как домик собирать из кусочков лего. То же самое здесь, структурные единицы. Значит, что нам это дает? Любая порция, ну, точнее, правильно сказать, Одна порция любого вещества содержит вот это количество структурных единиц. У нас есть прекрасная формула. Химическое количество n обозначается маленьким. Это n большое, то есть количество структурных единиц делить на постоянное авогадро. Постоянное авогадро берется не из головы. Почему такое значение вы можете проверить следующим образом. Если единицу поделите на массовый эталон, у вас получится постоянного гадра все очень просто. Только здесь массовый эталон используется в граммах. Но, если мы с вами возьмем два различных вещества одной порции, они будут иметь разную массу. И вот этот фактор пересчета называется молярная масса вещества. Он связан именно с молями, не путайте с относительно молекулярной или относительно атомной массой. Например, вы можете увидеть на весах э, взято 7 Атомов меди и 7 атомов серы. 7 атомов меди тяжелее, нежели 7 атомов серы. Хотя количество структурных единиц остается тем же. Относительная атомная масса или относительная молекулярная масса с малярной массой очень похожи. Но есть одно но. У малярной массы есть единицы измерения. Формула следующая. Малярная масса – это отношение массы вещества к его химическому количеству. Например, относительная атомная масса атомов, например, серы равна 32. А малярная масса серы равна 32 грамм на моль. То есть величина фактическая равна различной лишь единице измерения.